Всем доброго, ребят. Ну что, посмотрели, думаю, его видосик по поводу нового героя. Ну такое себе, честно говоря, первое впечатление не очень. В общем, поехали дальше. Качаем его на Эволюцию, то есть прокачиваем и смотрим уже на более-менее таких интересных параметрах, что он может. Ну, я уже сказал, минуса, не автопрокер, иммунитет к стану, ну, в принципе нет, есть иммунитет к молчанию и бедствиям. Но это такое, в принципе, к бедствиям нету автопрока и он наземный. То, что он дальний, конечно, это, возможно, плюс. Нету автопрока, это очень странно для донатного. Плюс он бьет, ребят, три а, цели, но бьет в течение 5 секунд, то есть 10 выстрелов по дамагу. Он, конечно, очень крутой. А, так, сделали мы эволюцию. Сейчас будем с вами... Давайте сразу же просвет качать. Сейчас его прокачаем, попробуем, что в итоге у нас получится на второй эволюции. Ну, а потом я уже вам на максималке его потестирую и покажу. Но пока, честно говоря, такое впечатление не очень, как для донатного героя. Мне берс больше понравился, хоть он и бездонатный. Но это пока он не прокачанный у нас Может дальше он просто будет тупо Гасить все, ну не знаю Посмотрим В общем делаем пока эволюцию Там дальше будет видно Так Есть Делаем Вторую эволюцию так, агументация у нас уже открыта, хорошо, сейчас мы до нее дойдем, а, по поводу того, какие созвездия ставить, ну я не знаю, я сейчас, наверное, им побегаю немножко, потом вам смогу на это ответить, а, по чарке по созвездиям, потому что вообще непонятно, а, во что его собирать, он, в принципе, входит в форму, но, опять же, если его застанет, он в нее не войдет, он не автопрокер, то есть, такое, знаете, непонятное, с одной стороны, есть смысл Ставить туда уклонение. Поставим уклонение, у него не будет точности. Не факт, что его скилл будет работать. То есть, знаете, непонятно. Очень много непоняток пока. Но качаем там, посмотрим. Так, вторая эволюция есть. Отлично. Докачиваем ему. Сейчас мы его соберем я думаю, но ну мы оставим ремочный вариант однозначно для того, чтобы потестировать на по локациях такой сборки и я хочу посмотреть на отражалки его, так, давайте ремку улучшим можно десятку даже сразу сделать по эмблеме я хочу сейчас залупить сюда пакт Так, поехали, делаем агментацию. Так, сейчас я хочу посмотреть. Так, по чаркам... Да, глянем, что у нас тут по чарам есть. Андрюхи. Вот давайте суперсилой его тестируем. Так, созвездие. Ну, соберем пока вариант. Дамажный давайте, я потом уже дальше буду тестировать Я хочу посмотреть, как он против отражалок Будет сливаться или не будет сливаться Если будет сливаться, то тогда ему есть еще вариант подашку ставить Ну, в общем, непонятный герой во многом По крайней мере пока, ну, надо побегать немножко ну, Крит-дамаг крит Две пятерки, причем, блин, и уклон падает. Еще уклон. Это чистое чисто издевательство какое-то. Ну, сейчас что-то среднее соберем. Пока на первое время. Потому что непонятно, в уклон тоже его точить, ну, я не знаю, есть ли смысл. Если он не будет попадать, то толку тоже никакого не будет. Блин, нафиг этот уклонение сейчас зажимать. Лучше собрать шестую чарку, потом на наролим уклонение, если что. Все равно это первое. Да блин, где крит? Так, нету у нас что-то крита. Блин, просто писец какой-то, но ну вот просто нереально. Так не падает все. Так, -с, так, -с, так, -с, так, рекс, рекс, пакс. Что-то плохо начали созвездия падать. После обновления реально поролил многим ребятам и смотрю, вообще просто печаль какая-то. Да блин, ну что это за издевательство? Нам надо еще две пятерки всего лишь вытащить. Вот все падает, кроме э, крит урона. Все, что хочешь, есть. Уклонения падают, криты падают. Так, отлично, крит урон есть. Давайте еще что-то интересное для дамага найдем. Еще один крит урон. А, хорошо, по криту мы его собрали. В общем, такая вот сборочка у нас. Давайте сюда еще для полного счастья поставим... А, ладно, пусть будет. Он не прокачан у него, ну Ну ладно. Поехали, давайте начнем Ну, с рейдов стартанем Я не знаю, как он выживет, не выживет Мне интересно, как он будет дальше Дамажить просто И дамажит, как видите, он вблизи, возле себя Что есть, в принципе, минусом То есть он не бьет на дальнее расстояние Это однозначно минус Только ближнее расстояние, дальность атаки небольшая соответственно печально все, то есть максимум на что его можно рассчитывать и где на него рассчитывать, это чисто по, по локации, это атака фортов, забытая на подземке брать его, ну я не знаю, может он и будет дамажить много но печалька все, его ушатали ну то есть для битвы я вот ну, если так смотреть, битва гильдии, да, вот у вас должен герой э, по всей карте фигачить, ну, относительно. Этот возле себя, вблизи бьет и все, печально немножко. Короче, не знаю, мне пока реально он не нравится. Вот. Смотр, мастер руну шатал просто на изи. Плюс он станется. Сейчас попробую где-то барда выцепить. Правда, его фиг где выцепишь. Мне интересно посмотреть на домах по барду. Понятно, у нас нету еще прокачки максимальной. Но честно скажу, что-то что не то, ребята. Так вот барт у нас есть. но барда, вот смотрите, барда он барда он убивает, ребят. Это антибард. Вот то, о чем и писалось, игнорирует превращение. вот оно таки есть его урон игнорирует эффекты превращения урона в а, то есть по сути это добавили героя которые у нас э -э, против барда это антибард судя судя по всему это чисто против него, и еще против оккультиста, оккультистом предотвращает, да, а, вот, хилл, то есть против, против таких героев, но а, минусов очень много, то есть как вариант, его есть смысл тогда делать в деф, насколько я уже вижу, если его использовать чисто против Барда, а, чисто для этого, как вариант, не более того, то есть чисто дефный вариант, не рунить его в атаку, потому что, судя по всему, он будет сливаться еще и на отражалках с таким дамагом. Дамага он выдает дофигища, просто дофигища. И вот он включился. Зефир не пробивает, потом прошел этот и его просто слили. Uh, то есть атакующий вариант, ну я не знаю, если смысл, он будет у вас убиваться на отражалках и на этом. То есть вариант такой вот ну, однозначно не катят. Придется, придется реально его менять. <doable> Сейчас давайте попробуем, сбегаем еще на PvP локации некоторые. И потом я его попробую перекачать. Давайте на подземке сбегаем. Ну это однозначно не для подземок. Видите, он бьет три цели вблизи. Для PvP локаций это чисто для забашки, атаки фортов, там, лабиринта, то есть для таких локаций. Больше я не вижу в нем смысла. В подземках этому ну, это ни о чем. То есть пробовать вариант уклонения, чтобы по нем минимум попадали. Но по дамагу, конечно, он крутой. Посмотрите. Что сейчас он с драконами сделает, которые будут вблизи. Но видите, дальности атаки нет. Тоже минус. Вот он включился и пошел домах 2 ляма. Ну, домах тоже не особо большой, я бы не сказал, но дамага дофига, по 3 цели. То есть, это чисто э, пвп-шный герой, не более того. На битве гильдии использовать его на дефе, но он не автопрокер. В принципе, он, думаю, зону защитить можно, как вариант, будет попробовать его потестировать на дефе. Поехали еще на другие локации, сбегаем. Потестируем его там, но пока я же говорю Предварительно то, что я вижу Такое себе Я бы не сказал, что он мега-мега вау Ну вот здесь, посмотрите, что он творит Вот здесь он реально крутой То есть это чисто пвп-шный герой ну, он ушатался, но там герои с прорывами. Сейчас мы посмотрим, против каких мы героев были. Если повезет, мы сейчас его переделаем, еще разок забежим. Вот, смотрите. В итоге, мы получается, оккультист наполовину просел. Ну, нормальный героев. Я считаю, вот чисто для ПВП он реально крутой будет. Но надо его переделывать. Давайте попробуем другой вариант. Китсуны попробуем. Бу-бу-бу-бу. А -а -а. Давайте еще сбегаем на ЗБшку. Еще тут и вот и стану на минималке. Но ну, потом прокачаем уже на максималку. Однозначно его надо делать живучим. Потенциала у него дофига, но... Есть, конечно, нюансов очень много Стан. Не автопрокер. Вот он включился. 298. Ну вот здесь он тащит вроде как бы. Вот там фрая, понятное дело. Но держится. Но опять же он включился из-за того, что на нем была ремка. Не было бы ремки, он бы, я думаю, даже не включился. То есть забор энергии все-таки. На него тоже действует. Так, хорошо. Давайте тогда другой вариант. Будем пробовать. Это ОЗ. Здесь поставим СО. А тут надо будет суд номер. Наверное, у Дрюхи нету или есть священный суд. Сейчас щипнем. Не, суда к сожалению, нету. Давайте начнем с арены сначала. Ну, пока такой вариант. Потестируем опять же против тех же, пока они есть. Так, пробили немножко его. Так, вот он включился. Ну, в такой сборке, видите, дамага явно не хватает уже. Он просто их не пробивает. А его просто слили. То есть, непонятно, что лучше даже. Вот, просто по дамагу, причем сборка на деф очень серьезная, да. Плюс суперсила, и уже нам не хватает. То есть, такой непонятный очень герой. Ну, как непонятный? Понятный он чисто для, по локации, но... Например, с, сравнивать с Зефиром, Сокником... Как по мне они намного интереснее будут В некоторых моментах Но это чисто а, против Барда Будет реально тащить это Чисто вот Выкидывать в пачки против Бардов Плюс он дебафает Но опять же три цели а, На битве гильдии не знаю На дефе возможно как вариант На атаке Я его вообще не вижу Бессмысленно что это за трэш творится со звездиями я говорю со звездиями, чарами ну честно скажу, герой не впечатляет вот меня, по крайней мере, он не зацепил, так как некоторые герои в общем, нету в нем чем-то такого, знаете прям мира вау Можно попробовать, кстати, снова Чара его, как вариант. Поехали еще разок, еще один заходит, попробуем на арене он у нас есть но ну, видите накидывает ему конкретно вот он сейчас включится дамага не хватает если первый вариант с дамагом он еще как-то держался дафный вариант по сути без уклонений без этого ну, просто ни о чем это при том что на нем у ну, точности дофига у нас уклонения, конечно мало давайте попробуем на ком там у него ритворон. Вот здесь у него уклонение. Попробуем еще такой вариант. Но против Барда. Против Барда, ребят, да. Но вот с уклонами поинтереснее стал. Но дамага все равно не хватает. Не знаю даже, во что его лучше. Все равно ушли тайли. Ну, здесь герои, как бы с прорывом. И 6 героев. Чем мы хотим. Если же брать подземки. Сейчас посмотрим. В общем, буду дальше сейчас его перекачивать и сделаю вам уже тест на максималке. Наверное, скорее всего, уклонение будем его собирать, чтобы он держался. Но это печаль. У него зона атаки небольшая. То есть, соответственно, это герой очень ограничивает. Плюс он не летающий, земной и не автопрокер. Это однозначно тоже минус. Да, он не получает дамаг. Но... Еще вопрос, как против отражалок. Он работает. Но, честно скажу, пока то, что я вижу, это печаль. Ну, вот смотрите, убрали дамаг. Урон вообще ни о чем. Хоть он не бьет много. Ну, сравните разницу. Атакующая сборка это небо и земля. В общем, пишите, что вы думаете, ставьте лайки, ждите видосика. Всем удачи, всем пока.